всем друзья сегодня 6 мая я выскочил на рыбалочку сегодня я с поплавочной майховой удочкой попытаюсь поймать амура именно целенаправленно попробую В водоеме амур есть но не сильно большая плотность но тем не менее попытаюсь его позвать буду делать специальную прикормку для амура и буду на удочку пытаться его поймать получится не получится не знаю но буду очень стараться погнали друзья зафонтанирует пузырьками это, значит идет реакция частички поднимаются всплывают иди сюда иди сюда кто это тут у меня так клюнул хорошо И каким местом карасик шикарный карасик офигительный классный карасик я бы сказал даже очень и наряде хорошо видно класс листится угу. рыбка красненького опалища Место карася амур подойдет, амурок карась начнет хорошо клевать. Тоже было бы классно, если бы вот такой клевал. Пару десятков садить бы. Было бы супер. Какой-то движняк есть, вот <говорит> ходит ходуном. Оп-оп-оп-оп-оп. Ох, сход какой был, а. Кто-то был холосенький. Кто-то хорошенький. Весна очень холодная в этом году. Вот. В принципе, сегодня реально второй теплый день. А с завтрашнего дня опять дожди. Рыба может... Амур вот такую сильную активность проявляет обычно уже, когда вода хорошо прогревается, когда он... Реально начинает кормиться сверху. Иди сюда. Иди сюда. Слушай, это что за эти? Фу, фу. Вот это бойцы, а. Вот это монстры. А, Хорошие. Хороший карась, а какой он боец. А. Класс. Класс. На красного. Белого не хочет. Червя не хочет. Кукурузу. Кукурузу не хочет. Я сейчас чуманку манку делаю. Еще ее буду пробовать ты смотрите кто там в гости приплыл ребятки оп нырнула да. да, чтобы на живца не клюнула оп оп оп давай давай давай давай давай давай все тут ты блин черепаха всплыла, да еще гадость может клевать очень сильно кстати <смех> попадал я на клев черепах больше десятка за одну рыбалку как-то это обычно в июне у них бешеная активность Кстати, тогда ловил именно Амура, хорошо плевал Амур и черепахи. что это. Иди сюда, отличий. Совершенно не то что надо Ох, сход был На кукурузку Чего-то Сход чего-то на кукурузку Просто забагрился так, так, так. Это кто-то на кукурузку карасик. На карасик, на кукурузку. Хороший карасик. На кукурузку. Я бы даже сказал, очень хороший карасик на кукурузку, ребят. Вот такая прелесть. Так, попробую много опарыша. Два, прям большой пучок. Три, четыре. Пять, вот так пять опарышей. Поклевки, конечно. Так. Оп-оп, есть, есть, есть, есть, есть. Ха -ха. Окунь, ребят. На огромную уклейку окунь. И натащил аж вот сюда под берег. Что тоже ничего. Офигеть. Смотрите. Ребят. Нету рыбы под берегом. Общался сейчас с проезжающими. Один говорит, в одном месте кидает на кучу донок только в одном месте у него клевали амурчики килограммовые четко вот попадает в это место поклевка вот по тем камышам, над тем камышом на той стороной но ну, тоже где-то метров 20 от самого камыша Я собрал сейчас фидер попробую на фидер ну сейчас он будет живца поймать Кто-то есть на маночку, кто-то бешеный, карасик, карасик, ребят, карасик на маночку соблазнился, какие они сегодня бешеные, а? под берегом так его и нету, красавец, на маночку, да, перловки нету, может быть, стрельнула бы. Может быть, нет. Забиваю плотно, чтобы выходило по чуть-чуть. Есть, есть. Сход, был карась, был сход Хреново, что на точке Не спец я по манке, не спец есть а, блин сход еще да что за ферми? меняю крючок это не дело второй сход второй сход так вот такой крючок попробую очень тоненький на крупный рыв кры карасях разгибается но при этом он объемный И тоненький с хорошим зацепом ну зацепистость у него должна быть очень хорошая его надо на нем отпускать сразу Оп, есть есть есть есть ребятки есть кто-то кто-то есть иди сюда вот он чуть, чуть тоненький Лучше бы с пацаком брать, чернявый ну, такой есть. поклевка была я уже столько карасей спустил <Слыш> трудовых уклейка всадила на лету чуть-чуть руки выдернула давай давай поп есть есть есть есть кто-то есть Некрупный, мелочь какая-то, да? Мелочь. Клево всем, друзья. Клево. <свеч> сидит кто-то там. Сидит. Сидит. Вот это дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб, дюб дюб дюб дюб дюб дюб И все, друзья. Вот просто дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб, дюб дюб дюб дюб дюб Понимаете? Все. Теперь тип 0.75. Это вот этот красавец. Шикарный карась. Офигеть. Вот как это понять, друзья? Ну что, друзья, буду заканчивать рыбалку. Вы сами все видели. Рыба бастует. С утра на большой закорм карась чуть-чуть подходил, собирался долго, почти час. Амур вообще ноль. Но я узнал, где он клюет, где он обитает здесь. Я узнал. Он в очень узкой локации, вон там. Но добраться туда тяжеловато. Так как полный коматос рыба стоит, он не зашел. Карасик, с утра какое-то движение было на удочку, на большой закорм он чуть-чуть подошел. Несколько штук поймал, были сходы, были пустые поклевки. И потом близко к не стал подходить. Я уже понял, на, в этом водоеме ловить на удочку его нет смысла, просто нет смысла. Он близко к берегу не подходит Утром я был на соседнем, смотрел Там он в камышах, прямо вот так вот вдоль берега нерестился Здесь тишина, он не нерестится здесь В другом месте И на закорм подходит кушать Вот за бровкой Вот я ловлю, нет-нет, есть поклевки Он там есть, заходит Постоянно дюб-дюб-дюб, активно сейчас Вообще упала, Но тем не менее он там есть манка и прикормка с манкой сработала, все-таки его иногда уговаривали, да, результативность маленькая, но тем не менее метнец садился. А так это вот дюп квертип через время дюп, дюп слегка пошевелит такие вот плавненькие, он там есть ходит постоянно стучит по рыбе. Рыбалка, ловля карася. Когда он не идет массово, это одна из самых сложных рыбалок, самых интересных. Вот я сегодня получил удовольствие от сложности рыбалки. Подбора, куча насадок, варианты при подачи прикормки, ближе дальше. Вот это интересно. Вот он видит, что он на точке, заставить его клюнуть. Вот это интересно. Я кайфанул. Удовольствие. Удовольствие получил. До новых встреч, друзья!